Так, привет! Рассказываю предысторию. Значит, я сегодня встала в 7.6.50. Сейчас у нас 12.21. Я уже успела поработать немножко и, собственно, прибраться. Мне суть важно. Я записала видео, даже не одно. Сейчас я все это расскажу. Uh, но куда-то оно все удалилось. Не знаю. Uh, вторая, второй момент. Это я записываю на iPad, потому что мой телефон, все, до свидания. Да? Он не работает больше, он не снимает видео. То есть я могу общаться в мессенджерах. На этом все. Uh, дальше, что сегодня по новостям? Мое поступление, эпизод номер два. Надо было, наверное, не поступление назвать это все, а типа, а, ну, мне и называется переезд. В общем, сейчас я расскажу. Значит, я получила сообщение, я написала 4 университета. Кембок. Uh, Кембукун это дворец корей. Кембок ответил мне, что sorry, до 25 лет, я такая окей, у меня есть еще три университета. Следующее, значит, смотрим. Мне ответил Кукмин. Кукмин, вот я где-нибудь вставлю скриншот. Они мне ответили, что до 23 лет, поэтому до 23 Карл, я просто в шоке. Ну, то есть, ладно, до 25, но до 23 — это капец. Потом мне ответила Иха, это которая в Гончоне. Вот. Они мне написали. Это вообще очень странная у них ситуация. Ну, не у них, а с ними. Во-первых, я такая написала. Здравствуйте, я студент из России. Там, вы принимаете или нет? Там, по оплате, что-то, как? Они такие. Окей, мы, мы типа скинем вам. Как это называется? Вопросы вам нужно будет на них ответить. Я на них ответила. Что за вопросы я где-нибудь вот тут вот поставлю? Так, ну вопросы стандартные, национальные, сколько лет, какого пола и там про общий бау в университете, Что заканчивала, стадия план, почему хочу учить корейский в Корее? Ну и так далее. Блин, в вот одном планшет неудобно снимать, потому что как-то в одну сторону склоняется, потому что камера вот у меня вот здесь. Ладно, не совсем важно. Значит, я ответила на все вопросы, и они мне такие пишут. Мы, типа, очень нам жаль... Спасибо большое, что вы, типа, обратили внимание на наши курсы. Но нам очень жаль говорить вам. Будет очень трудно оплатить, типа, учебу, поскольку сейчас такая ситуация с Россией. Я такая, о чем мне раньше-то не сказали, я бы вам вообще не писала. И был еще один институт, что это, Чоннам Нэшн Юниверсити, вот. Они мне написали, отправили, короче, гайд и application form, то есть то, что нужно будет запомнить и какие документы. Ну, как бы вроде не написали, что есть ограничения по возрасту, но я уже посмотрела application form и... Две проблемы. Ладно, одну я уже решила, дурацкая справка 10 тысяч долларов, окей. Вторая, если вы, допустим, подаете самостоятельно, то вы должны предоставить два НДФ. Я не знаю, как в других СМГ странах это называется, но, ну, короче, сколько вы, типа, за год заработали денег? У меня фактически <laughs> я могу и предоставить справку только с февраля месяца, потому что до этого я не была трудоустроена официально. Если бы я знала, в общем, совет сразу же всем, кто собирается на курсы. Во-первых, долго не ждите, максимум до 25 лет. Во-вторых, трудоустраивайтесь официально, если вы не предоставляете справку, типа, с места работы родителей. Потому что вот мне 28 лет, но, ну, естественно, что я не буду предоставлять справку, где работает мама и что она там делает. Вот. И если вам... Ну, наверное, это две основные проблемы. Типа возраст и справка о годовом доходе, если ты не трудоустраивался официально. Ну, им еще зарплата может не понравиться, например. Они же типа не знают, что в России, в принципе, официально может быть одна зарплата, а не официально. Другая. В общем, что планируем? планирую? Планирую как-то выживать в этом во всем. Мне кажется, у нас скоро будет этот нервный срыв. Ну, ничего страшного, я не расстраиваюсь, времени много за апрель месяц, мне нужно с этим всем закончить. А, что по поводу второго университета, который мне прислал application form, и такой, присылайте до окей, типа до 24 июня, все окей, но я не могу им предоставить справку, как вам доходит, это раз. А во-вторых, вот если я без этой справки отправлю, а, есть вариант, что они меня не примут, а перевод, опостили, вот это все, и отправка документов в другую страну, это как бы тысяч пятнадцать-2025. -20 Есть как бы вариант, что я просто потрачу деньги. Вот поэтому я сейчас думаю, как с этим поступить и параллельно еще другие университеты. Вот такое вот веселое получается путешествие. Ну пока что на этом все все что я хотела сказать из новостей. Так, мне на самом деле не очень как-то удобно снимать. Я даже не знаю, как сделать так, чтобы прям понятно было и видно. Хочу показать, как я коплю. В общем, вот такую копилку мне подарила моя подружка. А, почему? Потому что <соценно> деньги на карте вообще никак не копились. Вот. Но на самом деле я когда... Как сказать? Ну, в общем, до того, как я вот прям такая все, я точно еду... Я вообще ничего не копила. То есть было вот это вот единственное полторы тысячи. И то мне подружка дарила копилку, она типа как бы добавила. Сейчас уже больше закрашено. Тут вообще разные суммы. Там, начиная от 20 рублей. И в общем я стараюсь прям по максимуму. Но пока что за март месяц не очень получилось. Но вот когда деньги у меня на карте... Как-то, если честно, сложно копить. Я, может быть, цвет включу будет получше. Как-то сложно копить. Почему? Потому что ну, ты их как-то не ощущаешь, что ли. А так вот я, например, выхожу из метро и думаю, ага, у меня там на карте 1300. Значит, 300 рублей надо снять. Вот. А когда заполнятся вообще все, перечеркнутся, будет 202 тысячи. Мне как раз... Очень амбициозно, конечно, но до конца мая нужно накопить 200 тысяч. Ну, посмотрим. Ну, хотя бы 100. 150, ладно. Вот хотя бы 150, ну, прям в плохом случае это 100. В общем, вот такая копьеха. А, и чтобы достать оттуда деньги, нужно вот прям ее разбивать. Потому что, ну, она никак. То есть ты оттуда никак не достанешь. Но я думаю, что, в принципе, если у вас нет специальной копилки, вы можете сделать такую же из любого другого материала, из любой коробки. И вот это реально действенно копится прям. Это не реклама. Но вы можете посмотреть, если что. Пускайте люди придут и заплатят мне.